Чтоб любовь предать не смогла, Пусть закружатся он близкий пламени, И молитву мою несут. Может, сам того и не зная, Я грехи свои отмолю. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. В неделю жун Мироносец, в этом году, это 30 апреля, Русская Православная Церковь вспоминает фарисея Никодима. То есть одного из тех фарисеев, кто тайно ночью пришел к Иисусу Христу для того, чтобы узнать Божественную Истину. Разговор между Спасителем и фарисеем Никодимом состоялся в первый год служения Спасителя после его первой Пасхи, когда он изгнал торговцев из храма и впервые совершил принародное множество чудес. Его чудеса вызвали злобу большинства фарисеев, это ученые люди Иудейского царства, но были... Среди них и такие, которые решили узнать, кто же этот новый пророк, уж не мессия ли. И среди них был как раз и фарисей Никодим. Никодим понял, что в Иисусе действует божественная сила. Но мессия ли он это или нет, он не знал. Фарисеи ожидали явления мессии в близке земного царя и полагали, что они, как потомки Авраама, непременно войдут в его царство. И вот, чтобы узнать истину, ночью фарисей Никодим пришел к Иисусу Христу в дом. Почему ночью? Потому что он боялся, что остальные учителя и законники будут его притеснять и выгонят из синендриона, то есть церковного суда. Поэтому он пришел Ночью. И между Спасителем им состоялся разговор. Спаситель, как сердцебедец, увидел, что этот человек пришел не с целью Его искусить, а с целью действительно узнать истину. А Господь Иисус Христос всегда отвечает Тем, кто искренне хочет узнать правду. И разговор шел, включал в себя три темы: духовное возрождение, искупление. И суд Божий. Иисус хотел показать, что необходимым условием вступления в новое царство является не плотское происхождение от Авраама и неформальное исполнение заповедей закона, но коренное изменение внутренней жизни человека, сравнимое только с новым рождением в мир. Никодим начал разговор так. Рави. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, каких ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть для Никодима пока это только один из учителей. Учитель, конечно, с ним Бог, да, но вот мессия или нет, еще раз повторю, Никодим не знал. И вот Господь отвечает ему такими словами. «Истинно, истинно говорю тебе». Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рождение это может быть только подано свыше, говорит Господь, от Бога. Творец словно заново создает человека, так что он становится новым творением, в чем и состоит внутренняя сущность христианства. Но Никодим понимает слова Спасителя буквально. То есть он думает, что Господь говорит о рождения, Поэтому он удивленно спрашивает, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус стал возводить собеседника к высшему разумению. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Говоря о крещении водой и обновлении духом, Иисус пророчествовал о христианском таинстве крещения, в котором Святой Дух при последствии воды возрождает и обновляет падшего человека, воссоздает в нем образ Божий, омраченный первородным грехом и личными грехами человека. Для обновления свыше нет пользы человеку заново родиться, ибо при рождении от плотских родителей – мы наследуем их поврежденность первородным грехом и подвластность силам зла. Только возрождаясь в крещении, мы освобождаемся от гнета первородного греха прародителей, то есть Адама и Ева, от власти дьявола и от собственных грехов, становимся способными к новой жизни по благодати. Поэтому Иисус сказал Никодиму, рожденная от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Поскольку плотская греховная чувственность желает противного духу, то эти два рождения различны и даже противоположны. Как и изрек в Ветхом Завете перед потопом Творец. «Не вечно духу ему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Это из шестой главы книги Бытия. Всем людям, желающим спастись, как внушал Иисус Никодиму, необходимо родиться не только от матери, но и от духа который преображает человека и возвышает над всем плотским и чувственным. Видя, что Никодим все же недоумевает, будучи не в силах уразуметь сказанное о возрождении человеком духом, Иисус сравнивает действие духа с ветром, который не знаешь, откуда приходит и куда уходит, но ощущаешь на себе его веяние. Действие духа святаго Выше разумения человеческого. Он совершает внутреннее духовное воссоздание человека таинственным, неведомым нам образом. «Как это может быть?» – спрашивает Никодим, все еще не разумея слов Иисуса о новом рождении человека духом. «Спаситель же!» – сказал Равину с искренним участием и сожалением. «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» ибо многие заветные, ветхозаветные события, а также и пророчества, указывали на необходимость духовного возрождения падшего человечества. Круткий укор Иисуса глубоко поразил Никодима. Далее Спаситель стал учить его истинам о пришествии и подвиге Мессии, которым тот имел возможность научиться из Писания, но не научился. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите», «Как поверите, если буду говорить вам о небесном?» спросил Христос Никодим. «Если возрождение духом можно увидеть на собственном опыте, то кто из людей может постичь тайну предвечного рождения Мессии?» «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах», продолжал Господь, внушая Никодиму мысль, что ни великие пророки, ни даже ангелы, не восходили на небеса в полном смысле, то есть не познали всей высоты существа Божьих. Один только Сын Божий имеет полное и непосредственное видение тайн Божества, бытие Его на небесах, и Он сошел на землю. Тайна Святой Троицы и воплощение Сына Божия – одна из тех, которые нельзя охватить разумом, но возможно принять благоговейной верой. Другая тайна, крестная смерть Мессии, была предуказана еще в древнем прообразе медного змея, сделанного Моисеем в пустыне, чтобы ужаленные змеями израильтяне исцелялись с верой в Бога, обращая взор к вознесенному на крест змею. Здесь Спаситель напоминает Никодиму один ветхозаветный эпизод. Вы все, конечно... Помните, как Моисей выводил израильтян из египетского плена. И израильтяне порой, испытывая трудности, хождение по пустыне, вратали на Моисея. И за их ропот, за их грехи Господь их иногда наказывал. И вот одно из наказаний это было наслание на них змей, которые их жалили. И вот для того, чтобы их спасти, по воле Божьей Моисея изготовил медного змея и повесил его на дереве. И также внушением Божьим он сказал, что тот, кто с верой взглянет на этого медного змея, то будет исцелен. Кто-то поверил Моисею и поднимал глаза на медного змея и исцелялся, а кто-то не верил его словам и погибал. Вот этот медный змей, это был вот прообраз Крестных страданий Иисуса Христа. То есть вот этот проурос Господь напоминает Никодиму, чтобы его подвести к очень важной мысли, что искупление человечества крестной смертью Мессии это необходимое условие открытия Царствия Божия. Не для завоевания мира мечом пришел Мессия, но чтобы отдать свою жизнь за погибающую во грехах человечества и своей жертвенной любовью, «Обратить сердца людей к небесному Отцу». «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен вознесену быть сыну человеческому», продолжал Иисус свою речь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». «Сын человеческий должен пострадать и умереть на кресте», это и есть то небесное, которое нельзя постичь земной мыслью. Чтобы кто не усомнился, что верующие в распятого будут спасаться, Иисус и указал, например, змея, взирая на которого иудеи спасались от смерти. Искупительная сила жертвы Христовой, усвояемая верой, избавляет человека от духовных язв, умерщвляет для греха, возрождает к вечности и открывает путь в Царствие Небесное. Далее Спаситель затрагивает тему суда Божия, как следствие неверия людей в пришедшего в Мессию. Иудеи, я напомню, ожидали обрести в Мессии не только царя, но и грозного судью над языческим миром. То есть они сами считали, что вот этот Мессия, которого они ждут, будет судить языческий мир. А их нет, да? потому что они дети Авраама, то есть они уже праведники по своему происхождению. Иисус же указал неходиму, что над Аудеями суд Божий уже вершится. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Своей верой или безверием каждый творит суд над собой. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы, продолжал Спаситель, ибо всякие делающие зло ненавидят свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Оставаясь во тьме, неуверовавший сам подвергает себя погибели, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела Его, потому что они в Боге соделаны. Со вниманием и без возражений выслушал Никодим наставление Спасителя о суде. Слова Христа глубоко запали в его сердце. Впоследствии Никодим защищал его в Синедрионе, то есть в церковном суде, а по смерти Иисуса безбоязненно совершил погребение. Согласно преданию, после воскресения Спасителя Никодим принял крещение от апостолов Петра и Иоанна. Евреи хотели побить Никодима камнями, но не посмели из-за его родства с великим законоучителем Гамалиилом. То есть был среди, среди фарисеев такой вот известный учитель Гамалиил. И его уважали за его мудрость и вот побаивались. У него отняли имени лишили начальствования и, изгнания, и изгнали из города. Никодим сподобился мученической кончиной и был погребен в одной пещере, с первомучеником Стефаном. Значит, Кто такой первомученик Стефан? Это был диакон уже новозаветной церкви, основанной спасителем, который первым пострадал за веру во Христа. Озлобленные иудеи ненавидели его проповедь и однажды вывели его за город и побили камня. Впоследствии в этой же самой пещере были похоронены уверовавший в фарисей Гамалиил, и его сын Авив. Они также приняли святое крещение. В 415 году были обретены мощи первомученика Стефана, фарисея Никодима, Гамалиила и его сына Авива. И при этом десятки больных получили чудесное исцеление. Мощи этих святых были перенесены в Иерусалим, где они покоятся доныне. А вот их память празднуется в неделю жен Мироносец и еще 15 августа. Именно в этот день были обретены их мощи. Вот, дорогие братья и сестры, чему же нас учит вот, беседы с никодим чему нас учит пример Никодима? Никодим был фарисей, и, в общем-то, ему были свойственны, к сожалению, первоначально заблуждения фарисеев. Но он знал... Хотела знать истину, и ну, истину в конце концов спасителем была открыта. Так вот и мы не должны, по примеру Никодима, бояться, если мы чего-то не знаем в нашей вере, и не должны от этого закрываться, а наоборот стремиться знать. И тогда Господь по нашей вере будет благоустраивать нашу жизнь. Я поздравляю вас, братья и сестры, с праздником. С днем памяти Жум Мироносец, с днем памяти Никодима, Стефана, Гамалиила, Авива. Храни вас, всех Господь, их святыми молитвами. Я свечи зажгу, те, что дышат, молчанием молитвы и следов, Те, что знают про сердце и слышат.